Ты куда полетел, э? Ему не сесть сюда. <с> это, наверное, вот эта миссия, да? Ему на кругами летает, ему не сесть сюда. <с> Жесть. А можно как-то мне это скинуть его? Все будет путем. Написано, чтобы начать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай. А у меня парашют! А парашют-то у меня! <смех> а че парашюта не было, что ли? Сопли, не умеете. На, на. Ох ты! Ох ты больно! На, да, Это был это был отвлекающий маневр? Че вы, а? Че вы? Бодли-билдеры, говорите? Да хер вам! Хер вам бодлибилдеры! Хер! Ты хорошо себя ведешь, Тревор? Да, конечно! <свят> <свят> хорошо. <свят> хорошо себя ведешь <свят> Да, отлично <свят> Да, хорошо <свят> Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы продолжаем с вами проходить GTA 5 Итак, а, ограбление произошло более-менее отлично, более-менее нормально и, и, и, и у нас теперь... А что мы можем посмотреть взглянуть так у нас есть задание тревора еще одно э, тревора это сюжетка получается есть задание для пранклина но туда мы на крышу не попали в принципе можно попробовать э, на дирижабле попасть туда Попробуем, попробуем на Дирижабле, короче. Давайте посмотрим, что у нас э, имеется. За Майкла у нас ничего, за Франклина у нас два. Давайте перейдем к Франклину и посмотрим, попробуем. Потому что Тревор это сюжетное задание. Вот. Man, да, мне за это пенсия от государства что-то там не дадут, типа. Окей, а... Так, какой, какой, какой. Окей, а... Мы находимся здесь, нам ехать вот сюда. Блях, а можно было, не знаю, также на такси, наверное, приехать. Сейчас, короче, приедем, а. Смотри, менты стоят. Вылавливают кого-то. Надеюсь, за мной не погонятся. Короче, сейчас приедем к этому небоскребу. Вызовем дирижабль, попробуем не дирижабле. Если нет, то нет. Я не знаю. Тогда. Останется вариант на вертолете. Но, блин. вертолет это надо, короче, в аэропорт, наверное. И там. Украсть вертолет, короче, и прилететь на тот небоскреб. Но это слишком. слишком как-то муторно. Да и вы знаете, как я отношусь к полетам на вертолетах э, в игре GTA. Вот. Поэтому... Поэтому попробуем на дирижабле. Окей. Ладно, а доедем уже на мотоцикле. Доедем уже на мото... Да погоди ты. Доедем уже на мотоцикле. Так, что ты будешь делать-то? Весь байк уже помял. Так, окей, мы приехали Потому что здесь, я не знаю, я не вижу здесь никаких лестниц Никаких там чего-то так, чего-то еще Окей а... Так, так, так, так, так У меня какие-то сообщухи здесь еще В телефоне Новое оружие, а, ну это только что пришло Ой, Франклин, то опасно давать телефон в руки Он же сейчас опять на 5 косарей куда-нибудь влезет Так, дирижабль Алло, это Атомик блин Сервис, чем могу помочь? У вас свободный держабль есть? Я немедленно отправлю его вам. Весьма вам благодарен. Спасибо за ваш заказ. Звоните в любое время. Итак, э, давайте смотрим, где держабль. Вот, наверное, наш, да? Атомик. Смотри, разворачивается, реально. Наш. Больше я здесь не вижу никаких. А нет, или не разворачивается? Это, это другой. Это не наш. Hello. Или наш. Ждем, короче, дирижабль. Тот куда-то полетел, я не знаю. Или он сейчас, короче, здание вот это облетит и потом к нам? Или смотри, он на карте там какой-то есть. Ну-ка. На карте там какой-то дирижабль был нарисован. Здесь я не вижу. Окей. Эй, где мой транспорт, чувак? Я на дирижабле полечу. Who cares? <laughs> Окей. Даже пушки мои не испугался. Ну да, это другой дирижабль, это не наш, видишь, он мимо пролетает. А где мой? А Где мой-то? Э, э, дирижабль. Бляха, долго его ждать. Долго, долго. Я не вижу, чтобы он двигался, короче, тот дирижабль. Здесь на карте он вообще не, не показывает. А, нет, вот, смотри. Дирижабль. А какого хрена он там? Погоди, он, он не летит, он не перемещается. Или мне надо в аэропорт? Он же не сдвигается с места? Нет, он как стоит, так и стоит. Бляха, мне в аэропорт туда надо. Окей. Ставим точку, короче, сюда. Блин, вот замут, да? Вот замут. Ставим точку сюда, короче, вызываем такси, наверное. Погоди. И едем. Едем в аэропорт, чтобы это было так вот как-то побыстрее, потому что это жизнь. Чтобы это было как-то побыстрее. Короче, сейчас что-нибудь придумаем, сейчас что-нибудь замутим, потому что надо в любом случае нам забраться на то, короче, здание. Сейчас посмотрим. Если на дирижабле можно сюда э -э залететь, то залетим на дирижабле. Если нет, то украдем, короче, этот вертолет так, точка маршрута, поехали Los Santos, поехали э -э пропустить делаем так, вот как, типа быстрые перемещения, потому что, блин слишком затягивается это все, слишком, все это затягивается ху Бляха, ну, надо было кофейку налить, что-то заканчивается. Ч так долго? Э! Э, давай! Давай грузись. Хорошо. Хорошо. За 41 бакс вы поехали Ну вот он, атомик. Здорово. В смысле, а я буду им управлять? Я этим дирижаблем буду управлять. Так а как как взлетать? Вот я взлетел, хорошо. Я думал, он как такси, он меня довезет, короче. Окей, бляха, лететь то далеко. Но это уже говорит о том, что, короче, мы с вами. Мы с вами, короче, долетим до точки а, а, ну понятно. Столько много. Вы вошли в запретную зону, но немедленно развернитесь. В смысле в запретную зону? What the fuck? Какая нахрен запретная зона, ты о чем? Я хотел он туда Что значит запретная зона Я вызвал дирижабль Я взял дирижабль и короче Я заказал дирижабль Я же могу в город полететь на нем Почему нет Или мне, или мне только Это Подняться вверх и спуститься можно было Ну блин Или вокруг аэропорта летать Это ни о чем я хочу полетать, короче, над городом посмотреть город, туманный вот этот город. Но в любом случае они, короче, сейчас меня не достанут. Я сейчас вот. Сейчас вот уже, уже вот, уже вот вот. Леха, теперь главное не промахнуться.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 или это то здание? Бля, хоть что-то я забудался. Так, окей. А, мейзы, да, это то здание. Это то здание. Теперь мне надо как-то на него, короче, сесть. Что, ж ты будешь делать? Что, что будешь делать? А как? А как? Погоди, а как мне приземлиться теперь? Так, надо повыше, чуть-чуть. Чуть-чуть повыше, чуть-чуть повыше. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Вот так вот будет, наверное, удобно. Да куда ты переворачиваешься? А теперь садимся Все Ништяк Ништяк, мы это сделали, друзья Мы это все-таки сделали Окей, а теперь нужно найти Точку What the fuck? Ты куда полетел, э? Или это ему надо сесть сюда? Ему не сесть сюда <с United> Это, наверное, вот эта миссия, да? Его, смотри, на кругами летает, ему мы не сеть сюда. Жесть. А можно как-то мне это, скинуть его? Дирижабуль убрать отсюда. Я могу как-то это сделать? Попробуй взорвать его нахер. Так, взорвать его нахер. Погоди, я смогу, да? О, я сейчас спущусь, короче. Взорву дирижабль. Все будет путем. Все, я поднялся сюда, э! Леха менты. Ну и. Че за дичь чё за дичь Чему опять пропало, короче задание Ну, кстати уже не первый раз так теперь там сможет сесть что? места там он много ну надо ждать пока менты короче исчезнут Я же на то здание? На то. Вон он летает. О, о, Смотри, летит сюда. Это же он? Тот, кто нужен, я так полагаю, да? Э-э-э, чувак, сюда, сюда, сюда. Я здесь. Э. О, летит, летит, смотри. Теперь-то точно ему наверное сесть можно будет. Во-во-во, давай, давай, родной, молодец. Все, теперь места очень много. О, смотри, здорово, садись. Я жду тебя, наверное, тебя, да? Куда ты полетел-то опять? Но... О, давай, давай, давай, давай, садись, садись, садись. Ну садись! Или ты не тот, кто нужен? А да в смысле? Че за дичь? Написано, чтобы начать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А у меня парашют! А парашют-то у меня! А ничего, парашюта не было, что ли? Жесть. Написано было, чтобы начать задание, поднимитесь на крышу. А я что сделал? Я поднялся на крышу. какая-то дичь вот теперь смотри опять появилось задание чё за бред что за бред происходит как мне подняться Дай мне свою тачку oh, uh! Как мне oh, подняться Сейчас, короче еще пробуем Если нет то идем Выполнять короче с задания И в комментах вы Напишите я в прошлой серии, кстати, просил помочь, но что-то так и проигнорировали в этот вопрос. Поэтому. Еще раз прошу. Напишите в комментах, как забраться на эту чертову крышу. Я, я, я забрался, вы видели? Вы сами видели, я забрался. Чтобы начать задание, поднимитесь на крышу Мэйс Тауэр. что я и сделал. Я поднялся на эту ссаную крышу. How are you, блин? Я поднялся на эту саную крышу, но... Нифига не вышло. О! хотя бы лестница какая-то была, ее нет. Что за сложности? Зачем этот? Зачем так сложно придумывать это все? Зачем? Сделали тогда, если просите подняться на крышу, сделайте вы какие-то какую-то лестницу или лифт. Как я вам долго... Как, как, как, как по-вашему я должен здесь забираться? Как по-вашему я должен забраться наверх? На тебе. Ты просто попался под горячую руку, чувак. Окей. Но... Нету здесь ничего. Нету. Окей, okay, друзья, напишите, еще раз прошу, в комментах, как забраться на это здание. А мы, короче, переходим к Тревору. Непонятно, непонятно. Так, и чем же наш Тревор тут занимается? Но. Чтобы вступить в клуб, я должен пообрить спину. Уверен, драться вы сопли не умеете. На, на. Ох ты! Ох ты, больно. На, Да, Это был это был отвлекающий маневр. Ч вы, а? Вот вы? Бодвы билдеры говорите? Да хер вам. Хер вам, были билдеры. Хер. Качки. Вот вам и качки. Вот вам и качки. Отмудохал. Окей. Так. Тревор. Кстати, я здесь недалеко. Сразу менты, менты, блин. Менты вас понаехали. И тебе тоже. Что там? Хол-хол-холло. Холло. Так, надо от ментов, короче, свалить. Не чтобы свалить от ментов, я еще кому-то там врезал. Быстро, быстро, быстро. Валим, валим, валим. Бляха. Алло кто это это я наверное мне не следовало звонить патриция, патриция? миссис Мадрасу. привет ты хорошо себя ведешь тревер oh, да я. конечно <laughs> <laughs> хорошо себя ведешь <laughs> да отлично <laughs> да хорошо я я, я совершил я ничего А что а я я ничего я хорошо себя веду <laughs> <смех> Жесть. Окей, okay, так, залог внесен, полиция конфисковала боеприпасы. Бр... О, да ну на! Да ну на! Уроды! Уроды! Конфисковали все. Ублюдки. Так, здесь есть поблизости оружейка? Окей. Нихрена таки конфисковали оружие, броню. Стой! Габнюк. Вон мотопедка. Уйди. У меня конфисковали броню, оружие, а я конфискую твой... Мотобайк. Едем, короче, сейчас закупаемся. Оружием. Видали, видали? Какой у меня мотопедка, а? Так, шел вон. Уйди с моей дороги, говорит. Так, окей. Берем оружие. Okay. Так, э -э, пистолет. Патроны, да? Ooh. Хорошо. Хорошо. Так, что у нас здесь? Тяжелый пулемет. Like конечно, конечно, конечно, decisions. конечно. Оп. Так, э -э, снайперка у меня, да, вот такая была, по-моему берем патроны хлоп я думаю хватит окей какой там автомат вот такой вот <плодисмент> Это хорошо да да хорошо так это тоже возьмем патроны хорошо так ружье ружье это что штурмовой дробовик приобретено прикольно берем магазин большей емкости тоже возьмем я купил купил ай чё там платиновая расцветка какая-то чё упал Ладно, пускай будет глушитель. Нахер он нужен. Фонарик, обязательно. А, рукоятка. Рукоятку берем. Большой магазин емкости. А ч не ставится? Почему я не могу поставить? Стандартный магазин. Я поставил? А, ну, наверное, да. Так, и патроны. Хорошо. Окей, что там, узишка у меня была еще, да? Шикарно. Все, да? Like а, вот такая party. штука у меня была. Odds, huh? Максимум. Окей. Смотри, какой-то еще оружие у нас. Штурмовой ПП. Давай-ка возьмем, приобретем. Я думаю, прикольно. Фонарик, а, магазин больш... больше емкости, фонарик, прицел. Ага, глушитель. Хорошо. Так, а патроны я взял, давайте не. Ну ладно, пока хватит, я думаю, пока хватит. И бронежилет. У нас э, Стревер любит пострелять, поэтому мы его... Мы его с вами, мы ему с вами купили много патронов, сделали, так сказать, ему приятное. Теперь поехали на задание. Бляха, а мне теперь это? это в смысле? Там что-то сообщение целая куча пришло. Короче, а, миссис Мадрасу позвонила Тревору И, блин Жалко разговор, так и оборвали, короче, менты Вот Но я думаю, что она, типа, позвонила ему, типа, она скучает, типа, туда-сюда, короче я, я так предполагаю Типа, хотела сказать, что ей было хорошо с ним <смех> да я не знаю, сейчас посмотрим, может сейчас позвонит заново Потому что как-никак нам не дали дослушать Я думаю, это типа скрипта Так, окей, приехали а, Приехали, только куда? Куда мне надо? Сюда? Ну да. Я уже соскучился. Окей. Какого хрена тебе тут надо? Забавно ты здороваешься с кузенами. Ты мне не кузен, Тревор. Я думал, мы одна семья. А пожалуйста, уходи отсюда, иди громи и еще чем-нибудь там. Что за фигня тут происходит, Флойд? Ничего, дорогая. Тебя на той конференции никто не ман... одарил? Эй, hey, Флойд! Hey, Говорят, что эти конференции настоящие оргии, да? Можно войти? Like Уходи, немедленно! Ага, oh, yeah. у вас Some там серьезное корпоративное пориво, yeah. да? Да, с каждым исполнительным директором и директором по связям отсюда до Бангалора во все дыры и все ради сплоченности коллектива, да? По крайней мере, так не вчера сказал Флойд, пока стоял и пялился на мой э, пенис. Уходи немедленно. Слушай, я скажу просто. У меня было тяжелое детство, папочка меня не любил. Окей. Okay. Okay. Слушай, Дебра, я тебя люблю и тебя я тоже люблю, Флойд. Может просто будем вместе, а? Ты можешь приходить с понедельника по четвергам, а ты по выходным. Ладно. Я знаю, что это ненормально, но разве в нашем безумном мире нормально? Это хорошо? Послушай, Дебра, Флойд, давайте поженимся. Вон из моей квартиры. И ты тоже. Вали, Флойд. Я же сказала, у меня карьера. Мне не нужно все это. Это... Это... Дерьмо. Да. Ну вот. Из-за тебя я ругаюсь. Флойд, ты просто козел. Дерьмо. А ты вообще не мужик. Боб насчет тебя был прав. Ого. Что еще за Боб? Убирайся отсюда. Убирайся отсюда. Вместе с твоим шизанутым дружком. Эй, полегче. Меня зовут Ревер, дорогуша. А мне, мне насрать вообще, как тебя зовут. <с> Я не умею им пользоваться. Умею. Боб меня научил. Нахер Боба. Не очень-то это гостеприимно. <с> Захерачил. <с> О, привет, Тревор. О -о -о. Здорово, Уэйд Ты познакомился с Деброй? Интересная дамочка Мне, наверное, надо поздороваться Не стоит Почему? Пойдем-ка в машину, ладно? Пойдем, оторвемся Он, короче, зафигачил там всех, наверное Я точно знаю, куда тебя повезти До стрип-клуба я это, думаю, что он, короче, это. Захерачил обоих, что ли? Жить. Я мог бы заскочить за пледом и Деброй. я знаю, она немного зажата, но может и повеселиться. Не думаю, что на это, на это способна, Уэйд. Когда только Флойд, Флойд нас встретит. мальчишни? Точно! О, Тревор, в чем это весь? Сног до головы в чем-то красном. Это, это сок? Да, облился с соком. Oh, С каждым man. может случиться. Sure да, конечно, But... но на вкус это не похоже. But... На сорт. Он еще и попробовал, ты прикинь. No, не надо God. пробовать меня на вкус. Хорошо, Just просто me. не okay. лежи. Okay. Ладно. Бляха. We... Sure. Короче, That's ладно, uh, читайте и я поехал в стрип-блод и ты что ты, почему меня не поворачивает машина? что то я отвык, короче, от этого грузовика. Ну, да, блин, на другой тачке было поехать, на какой идет. Смотри, это здесь. Че, прям посередине дороги оставим? Ну ладно. Вы можете сохранить машину при прокауте его стрип-клуба. А, он сам идет. Он сам туда идет, окей. Значит, Флойд встретит нас здесь? В стрип-клубе? О, да. Это на него не похоже, он ведь настоящий домосед. Свою квартиру он обожает. Кстати, у нас с тобой? Теперь ведь новый дом. Где? Здесь. Прямо здесь. Здесь? Здесь. Я знаю, это необычно, такие уж мы люди, кореш. Эй, мы, вы двое, сделать этому пацану приятно. Очень-очень долго. Эй, красава, красава, красава. А где менеджер этого роскошного заведения? Вон там, вторая дверь справа. Ага. Вон там. Справа. Спасибо. Черт, сейчас, нас придумал, Амиго. Встречает своего нового напарника. Тревор, жесть. Тревор жжет, просто жжет. И? А, да? <смех> Не покажут? <смех> да. Тревор просто жжет. <смех> как ушел там, короче. По любому сейчас вот этого там кто там директор или администратора там старшего, короче, тоже у Ой, жесть. О, Майкл. Все бухает, наверное, все горюет. Hey, hey, привет, Лестер, привет. Только что мне позвонил Тревор насчет большого дела в Х. Ты в курсе? Да, я сказал ему, что дело созрело. Ты с нами? Конечно, я с вами. Послушай, я кое-что проверю, встречаемся у Тревора. Он захватил мужской клуб Ванильный Единорог. Хорошо? Сообщи, Франклину. Выполнено. Тишина и покой. Жесть. А. -а, -а.